Не нужны твои дела Бум-бум, угловато, пока ты не понимаешь, что я не твоя Я взрываю не сиди, стою и стою и так Клак, на Не забудьте поменять места, нас с тобой, да, нас с тобой, может быть, я не так плохой внутри, просто посмотри, там есть добра, и все это крипера. Бум-бом-бум, да бум, уж бум все другие беги. Столько смей мое подолге Не оборачивайся и не пугайся. Честно, как ты с ними